Идеальная мать просыпается в пять. У нее все идет по плану, делает серию планок, кормит кота, выгуливает собак, отправляет пакетики в мусорный бак, после чего принимает ванну. Потом идеальная мать будет детей, целует детей, купает детей, кормит, что крайне важно, только что из пирогами одевает в одной цветовой гамме и везет на выставку караваджо. После выставки Гольф и Артхаусное кино. На вопрос, почему ночью темно, принцип космологического парадокса. Вместо сказок о волке и бабе-еге, дети в подготовишке сдают его и поступают в Оксфорд. Идеальная мать в паре с альфа-самцом. Идеальным отцом с идеальным лицом, телом и голосом. Уложив детей ровно в 21-30, она оборачивается тигрицей, а он достает из трусов букет гладиолуса. Идеальная мать, если научно обосновает, движется в мощном потоке. В мощном потоке саморазвития, заносящим даже тупые видео в рекомендации на ТикТоке. Прежде чем лечь спать, идеальная мать ставит себе новую цель. Например, полностью исключить алкоголь. Ставит будильник на 5.00 и засыпает с улыбкой на лице. Спасибо. Эти стихи зашли в Инстаграме.